Народ, всем привет! И это не трэш прохождение как вы сначала могли об этом подумать. Это последнее видео в этом году. В нем я хотел бы поздравить вас с наступающим новым годом и, конечно, поблагодарить вас за поддержку канала. Желаю вам побольше веселого контента, добра, улыбок и с легким паром. Э, а чё за херня? Алё, где добро? Во, во, во, вот сейчас ништяк. Прошу прощения за технические неполадки. О чем это я? Ах да. Ребята, спасибо, что смотрите. Если бы вы не поддерживали комментариями мои видео, я бы уже подумал, что я отстой и ушел бы с Ютуба. Но тут появились вы. Вадик 45. Я знаю, чувак, ты смотришь меня почти с самого начала. Спасибо тебе, мужик, за твою поддержку. Без тебя бы я многого не сделал. Артур Асас. Это первый и, пожалуй, единственный человек, который смог найти несколько отсылок в предыдущем видео. Спасибо, братан, с наступающим Аленка, любимая Вот уж никогда бы не подумал, что девчонкам будет нравиться тот трендец, который я снимаю Спасибо за то, что смотришь И извини за то, что все комментарии я не смог уместить на этом экране Их очень дофига Лексмастер, чувак Стримы по Таркову начнутся с нового года После апгрейда компьютера Чувствую, там мы повеселимся А? Братан? Как? Братан? Чё, братан? Давай, братан. Один на один, блядь. А, блядь. Амурская область, Виктор Белкин и Иван Т. Искренне и от всей души поздравляю Амурскую область с Новым годом. Отдельное спасибо Виталию Бревневу и каналу Хапни Хайпа. Ребята, спасибо за активное посещение стримов. Также поздравляю с Новым годом Татарик Эйбл и Психодонор. Вы внесли большой вклад в развитие моего контента. С Новым годом, ребята. Ну что тут еще скажешь? Увидимся в следующем году. Продолжайте смотреть мои видео, как и раньше. И не забывайте включать колокольчик. Ну а я продолжу делать вам качественный контент. Всем спасибо, всем пока.